мы вместе с вами будем делать мой любимый флаффи слайм. Этот рецепт настолько классный настолько классный получается флаффи, что я решила этим рецептом поделиться с вами. И также этот флаффи слайм можно использовать для ристока. Так что запоминайте. Нам рецепт. потребуется обязательно клей. Я использую клей фирмы луч, потому что из него получаются очень классные флаффи слаймы. Также нам потребуется жидкое мыло. Я беру «Ласковая мама». Очень хорошее жидкое мыло и очень вкусно пахнет карамелью. Также еще нам потребуется пена для бритья. Вы можете взять любую, у меня китайская, с ароматом лимона. Очень вкусно пахнет и хорошо пенится. Также еще нам потребуется краситель. В этот раз я решила взять вот такой вот ярко-розовый краситель. Из него получаются прикольные не флаффи. И еще нам понадобится кусочек сахара. Или вы можете взять чайную ложку сахара. Это уже на ваше усмотрение. И еще нам потребуется, конечно же, емкость для замешивания. И давайте же приступим. Возьмем нашу тарелочку. Это у нас будет такая мерная тарелочка в виде мороженого. И положим в нее кусочек сахара, чтобы он успел у нас раствориться. Теперь нам нужен клей. Возьмем клей. В этой бутылочке у меня не очень много, поэтому я возьму еще одну бутылочку и половинку налью достаточного вот количества теперь мы с вами перемешаем наш сахар склеим и перельем в другую емкость в которой будем делать наш слайд Теперь нам нужна жидкая мыль. Вот такого количества будет достаточно. И снова добавляем в нашу тарелочку. Вот наша пема Какая красота! И добавим так. Вот что. Теперь аккуратно нам это все нужно размешать Вот такой вот красивый цвет у нас получился, и сейчас вместе с вами мы будем добавлять понемножку отраборатный облак. от стенок. если вам мало, кажется, патрабораток, то добавьте еще маленько, но для начала хорошенечко все это дело мешайте. Ребята, у нас получился очень классный слайд, смотрите, какого он красивого цвета, и он настолько блестящий, и с ним приятно играть. Если он еще немножко постоит 2-3 часа, то он будет больше хрустеть, но рецепт работает, достаточно простые ингредиенты. Думаю, что дома вы сможете его повторить. Очень хороший и рабочий рецепт, так что всем рекомендую. Ваша я, Оля. Спасибо за просмотр, и увидимся в следующем видео. И обязательно поставьте лайк, поддержите мой канал.